Привет, ребята, с вами очередной выпуск шоковых новостей. Показать все, что скрыто, кто дает ГМ, ГМов, и кто им дает такие права. Почему они думают, то, что они могут так управлять людьми и то есть делать то, что они хотят, в какого хрена вообще э, все эти законы уравновешиваются и кто дает правила и распределения в этих обязанностях? С вами Егориус Тв в студии, ребятушки, и э, перейдем сразу же, не спеша, точнее торопясь к первой новости, что мы. Видим, сервер e глобал Я просто в шоке, ребят, в шоке, что пишет админ. Там по себе сервер офигенный, даже новостей нету, не поверите. Вот не все хорошо. Игроков не банят, чат не банят. Я пишу про свой стрим, у меня все пушка. Но, вот что мне понравилось, посмотрите, пожалуйста, на вот это вот сообщение. У него спрашивают в чате у него, бар Голубая Устрица, в которой меня уже забанили, не знаю из-за чего. Я не буду интересоваться. Посмотрите, вот это сообщение, у него спрашивают, «Э -э, Сафера, а можно на иглобале что-то э, на, Иглоб что на фанпэй покупать? Посмотрите этот ответ. То есть, понимаете, купить-то можно, но ответственность ты берешь на себя это. Я еще заметил, на фанпы а, а, раздел колов Master Coin выкуплен, то есть там колы нельзя покупать, значит у него у саффера договоренность а, с фанпеем. Только можно а, это, аденку покупать. И короче очень интересно все это. Но я там не лазю, я просто для выпуска новостей провел маленькое внутреннее расследование. То есть вторая новость и есть. То, что север настолько офигенный, ребята, походу, точно у меня будет Север настолько офигенный, что про него даже нечего плохого сказать. То есть э, модераторы и ГМы все разрешают давать добро, дают добро на все. То есть я спокойно бегу, я спокойно торгую с кем хочу. У нас разные сделки происходят, у меня никакой блокировки, никого не забавили, ничего не происходит. То есть, ну я в шоке, честно говоря. Никаких ситуаций не происходит, понимаете? Просто ничего не происходит. Как так вообще может быть? вот, Ну, Софера молодец, получается, я не знаю, честно скажу. Вот, хотя вот э, клан Давида, клан Нурион, он не взял э, к себе играть, что то ли там получилось, какой-то конфликт, якобы Давид, э, со слов Давида, Давид говорит то, что якобы. А, Сафер ему сказал, где, где падать, а где вставать, короче, понимаете, ну вот это вот я тему не разбирал, конечно, мне очень интересно, ну я не стал копать просто, Давид а, мой товарищ, мой коллега по работе, так сказать, я не стал копать, я поверил Давиду, ну и к Сафер отношусь положительно пока что еще... Ну, одно хочу сказать, то что, ребята, все заваливались на иглу, был, ну прикольный сервак, пока я пока, там обалдеть, вообще мне понравилось вот. а, Коль у нас сервак, это, новостей, так сказать, маловато, а, хочется передать своему корреспонденту ПВП серверов Вот, а, это у нас Легенда Рижека, Легенда Режека, ты подключаешься, ты нас слышишь, расскажи нам свою историю, пожалуйста, братишка Что там сейчас происходит, нам очень всем интересно На Баксгейме собираю я лукопачку зрителей, вступаем в клан Спарты в клане ограничения 3 пака. В итоге клан Спарта не набирает 3 пака. Мы играем 2 пака. И в один из прекрасных дней мы играем в 1 пак Лука Пак. И то даже не полный Лука Пак, а 6-7 человек. Мы приходим на Анквина, бьем а, Дозу. Бьем Кингов Жава, секрет комьюнити, где играет Кингов Жава, помогает им. И нас суммонит в город. Суммонит в город, потому что... КЛ Доза, наныло админу, что мы только бьем его. Мы остаемся своим лукопаком-зрителем и вступаем в клан Плей Шелли. Нашей любимой катя Катей Шелли. Играем своим лукопаком и помогаем ей. Доминируем над всеми, кому-то мешаем, кому-то что-то там препятствуем. В итоге на фринтезу приходим, бьем всех, кого-то в приоритете, допустим секрет комьюнити где играет king of java потому что они доминируют и забирают все эпики в итоге один из боев э, я читаю желтый чат где ноют что king of java сгорел э, амон помоги то есть это точнее моя пачка амон пачка зрителей админ мешайся админ помоги и так далее я говорю остановитесь никого не бьем смотрим просто бой и в этот момент Кингол Жава замечает, что мы никого не бьем, и кричит на весь стрим, что что за хуйня, админ мешайся, ты что ебанулся, он никого не бьет, почему такая хуйня происходит на сервере, а в итоге они проебывают бой, мы не вмешиваемся ни в, ни в чей в бой, ни, ни к тем, ни к этим, в итоге секрет комьюнити проигрывают, Кингол Жава сгорает и заканчивает стрим. Ну, короче, получается, как всегда, на поводу у черного терминатора администрация в теме. У нас есть момент, у нас есть момент сейчас, как горит у нашей черной панды, ребятушки. Вы можете посмотреть этот момент просто, ну и, соответственно, что происходит после того, как он орет. Понимаешь, не один... Смотри, блядь, они не бьют дозу, смотри! Слышишь? Смотри, братан! Я оттянул камеру на стриме! Хуя по 6 тысяч бьют! Пусть разбирается со своим сервером, блять! Посмотри, лукопак стоит не один! Смотри на стриме я поверну камеру! Так драку проиграли мы уже давно! Посмотри, брат! Я на стриме говорю! У нас бегает один лужник! От них херачит там вылез всякую хуйню, блядь. Ну посмотри просто, Эрик, оттянуй камеру, лука пак стоит, дозадь таргеты в центре, ни одного не бьют. Мы ему бараль поднимаем, пусть короче никуда я и не иду, бандит, пока администрация не разберется с этой хуйней. Вот, ну я, честно говоря, не понимаю такие действия администрации. Спасибо большой легенды Режека, что был с нами на связи. Ребят, вы представляете, он просто, получается, в городе берет целый клоун, блядь, и делай еще ему. Просто говорит, все говорит, не хотите играть по моим правилам, говорит. Иди в замок, блядь, в город. Вот ты че? Очнись. Ты кто так делает вообще? Господи, ребята, показать все, что скрыто, так никто не делает. Я не знаю, это просто значит администрация сервера уже просто, ну пофигу на все. То есть, вот если бы я был бы модератором, гмом, то есть, кто им дает права вообще гремов? Кто дает. Кто делает из гремов гремов? Сами ГМы, понимаете? То есть кто делает из человека Бога? Я бы из себя сделал Бога. Я летал бы, ух, 3 сантиметра на земле, вот так вот ножками, понимаете? И что было бы, блин? Я бы всех казнил, это бред. Кого там в телепорт, кого с работы домой? Он только пришел на работу. Я его раз домой отправил просто. Он такой, блядь, вроде только что пришел на работу, а уже в трусах дома лежит. Я опоздал на работу. Это нормально вообще? Это нормально, ребят, показать все, что скрыто, честно говорю. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Промокоды, кто играет на e-Global, есть на моем сайте. Вот. Заходите на мой сайт. Я создал сайт стримера Егориус ТВ. Это новый. Это первый сайт стримера. Ребят, во всем интернете. Это первая десятая пушка. Первая десятая пушка. Первая десятая броня. Первый сайт на стримера.